Про э, критерии «базовые надежные инструменты», то есть есть базовые и есть производные. Что значит «базовые»? Базовые – это те инструменты, которые являются сутью, да, то есть которые являются э, основой, э, ну, то есть основой для создания каких-либо дополнительных сверху надстроек инструментов. Я сейчас это постараюсь объяснить, то есть базовым инструментом, надежным в классическом понимании надежных инструментов являются облигации, банковские депозиты, ну и векселя. Векселя в большинстве своем, они там больше для работы с юридическими лицами, то есть для физических лиц это облигации и депозиты. Все остальное, что мы наблюдаем, являются производными этих надежных инструментов. К таковым относятся облигационные фонды, да, то есть, которые вы покупаете пай фонда. А фонд владеет сразу несколькими, ну, портфелем из нескольких облигаций. Индексные фонды, биржевые фонды, которые тоже по тому же самому принципу созданы. Структурные ноты защиты капитала. Соответственно, в них тоже структурируются они таким образом, что защиту капитала обеспечивают, как правило, облигации или депозиты. Также фонды денежного рынка, то есть, фонды денежного рынка – это фонды, которые размещают средства на депозите, и из-за того, что у них объемы средств достаточно большие, банки предлагают более высокий процент. Данные инструменты мы будем рассматривать в контексте плюсов и минусов, ну и в конце, соответственно, с чего у нас формируется доходность. Депозиты, да, ну как бы основные плюсы – это гарантированный процент, который многим нравится и привлекает. Второе, если мы говорим про Россию, то… Агентство по страхованию вкладов в сумму до миллиона четырехсот тысяч гарантирует сохранность больше нет гарантий. А в большинстве своем в западных странах тоже есть некие аналоги страховых. Сейчас широко так не идем, то есть сейчас мы говорим о российских инвесторах а сверхнадежно, соответственно, при суммах инвестирования до 1 миллиона четырехсот тысяч рублей, но опять таки это должно включая возможные проценты, соответственно размещать можно сумму там, не более 1 250 тысяч рублей, 1 300 тысяч при текущих ставках доходности. И также преимуществом депозита, что в большинстве своем нет НДФЛ, да? то есть если ставка по депозиту не превышает ключевую ставку Центрального банка России, то НДФЛ не платится. Если же ставка по депозиту превышает ставку Центрального банка России то с разницей, превышающей ставку, ключевую ставку центрального банка, выплачивается повышенный налог в 35% с полученной прибыли, что также сказывается на доходности. Основными минусами являются депозиты. Банки привлекают под привлекательный процент только на короткий срок. То есть получить привлекательную доходность на срок более одного года практически нереально низкий процент, потому что банки понимают, что Центробанк будет снижать ставку, а Центробанк будет снижать ставку, потому что снижается инфляция. Соответственно, если снижается инфляция, то через год происходит падение доходности. Это тенденция, которая наблюдается в последние три года и скорее всего в ближайшее время также это будет продолжаться. При снижении ставки центрального банка нет дополнительного дохода. То есть, если у нас будет замедляться инфляция, если у нас будет Центробанк снижать ключевую ставку, дополнительного дохода вы как частный инвестор не получите. Второе. Облигации. Облигации как надежные инструменты. А в чем заключается плюс облигации? Ну, во-первых, гарантированный процент-он же купон. То есть здесь ставка купона она гарантирована изначально при выпуске облигаций. Дополнительный доход при падении доходности. То есть, если у нас низкая инфляция, если Центробанк замедляет, уменьшает ставку, облигация позволяет вам на размер снижения ставки получить дополнительную доходность. Это тоже является в текущий момент ключевым плюсом. А высокий процент на длительном промежутке времени. Потому что чем на более длительный промежуток времени выпускается облигация, тем более высокий процент вынужден заплатить имитент этого облигации. Имитент – это значит организация, которая эту облигацию выпускает. То есть, чем более длинная облигация, чем на более длительный срок выпускается облигация, тем более высокий процент должен предложить, предложить компанию, чтобы эти облигации разместились. А нет НДФЛ на процент на проценты. купон по облигациям УФЗ, так, еще раз, процент по облигациям не облагается НДФЛом, да, государственных и федеральных, и сейчас изменилось ли, что корпоративные облигации тоже процентом процентам не облагаются, но есть доход, по доходу налог 13%, если облигация меняется в цене, тоже сейчас еще об этом поговорим, но опять-таки на процент, как на банковском депозите НДФЛ не взимается. Доходность выше депозитов на длинных промежутках времени. За счет налоговой стратегии, которая стимулирует а, сейчас население России инвестировать в фондовый рынок, можно получить дополнительную доходность 13%. А, Опять-таки при ограниченной сумме до 400 тысяч рублей. При снижении ставки центробанка, то, про что минус депозита, вы получаете дополнительный доход. То есть облигации практически по всем параметрам являются интереснее, чем, а, чем банковский депозит. При этом очень важно три критерия облигации. Это ключевые, так называемые, несовместимые между собой параметры – ликвидность, доходность и надежность. Это значит, что если вы хотите иметь надежную облигацию, ну, допустим, УФЗ, да, то есть а, облигацию федерального займа или, допустим, облигацию Сбербанка, в этом случае можно говорить про то, что надежный имитент и хотите получить высокую доходность, то вам нужно будет быть готовым покупать дальние выпуски, которые погашаются через пять лет, через десять лет, через 15 лет. Если вы хотите высокую доходность на коротком сроке, значит вы должны брать более рискованную облигацию, да, то есть с меньшим кредитным рейтингом. А если вы хотите высокую надежность на коротком промежутке, то в этом случае доходность будет на низком уровне. Ну, то есть понятно, да, то есть три взаимоисключающих обстоятельства в облигациях. То есть, еще раз, значит, резюмируя, да, то есть в облигациях есть три показателя: доходность, надежность, ликвидность. И это нужно учитывать. Если мы хотим доходная и надежная, это значит длинный выпуск. Если мы хотим доходное на коротком промежутке времени, значит это будет ненадежно И если мы хотим, соответственно высокую доходность на короткий промежуток, то, соответственно, мы заходим в риск. Кривая доходности, то есть, так она строится, кривая доходности, она сориентирует вас, она поможет сориентироваться сейчас и мне. Получается, чем более высокая доходность, тем более длительный срок размещения должен быть. В данном случае вот приведена кривая доходности а облигаций федерального займа, <coughs> то есть, каким образом она меняется, то есть, вот падение идет желтое в красное, да, перетекание, по мере уменьшения инфляции и снижения ключевой ставки Центрального банка. Итак, основными минусами облигациями что является? Основными минусами облигациями является рыночный риск колебания цены. То есть, облигации имеют свою внутреннюю цену, и эта цена может колебаться. Им может получиться таким образом, что если вы разместили деньги на короткий промежуток времени, облигация в коротком промежутке времени может упасть в цене, и эти рыночные риски, они присутствуют. Второе, при высокой инфляции могут быть рыночные убытки. То есть, если у нас сейчас нефть очень сильно упадет, а в этом случае Центробанк, как и в 2014 году, резко повысит процентную ставку, и тогда облигации упадут в цене. То есть, это нужно понимать, что от этого риска никто не застрахован. Если изменяется цена облигации, и растет, то 13% платится с изменения цены облигации. И на низком сроке надежные облигации имеют более низкую доходность, чем банковский депозит. То есть, если сравнивать, допустим, короткие облигации Сбербанка с депозитом Сбербанка, то на одном на один год выгоднее купить, выгоднее разместить деньги на депозите в Сбербанке. На пять лет выгоднее, соответственно, купить облигацию Сбербанка, нежели чем размещать на депозите, потому что это будет более доходно. Ну и также большим минусом облигаций является то, что очень много выпусков существует, отраслевые выпуски, государственные выпуски, субъектов федерации выпуски, муниципальные выпуски, города различные выпускают, вот в частности Казань очень много выпускала облигации с интересной доходностью. Поэтому здесь просто элементарно можно запутаться в доходности, дюрации и ликвидности. Еще раз, за счет чего образуется доходность, как я уже сказал, ставка Центробанка, Центробанка снижается, а цена облигаций растет. Здесь просто может быть немножко вернуться, откатиться назад на вебинар а и объяснить, что ставка Центрального банка в России будет снижаться, скорее всего, потому что у нас замедляется инфляция, и, соответственно, замедляющаяся инфляция из-за того, что потребление схлапывается, будет приводить к тому, что Центробанк будет снижать ставку, и поэтому сейчас покупайте облигации. А, причем налоговая стратегия, поговорим дальше про нее, позволяет получить в среднем доходность в районе ну, до 20% при инвестировании или в ОФЗ, или в облигации класса Сбербанка. ВТБ или Внешэкономбанк можно получить именно 20% потому что они имеют текущую доходность по купону в районе 7-8% ну то есть 7-8% вы зарабатываете купоном. А при снижении ставки центробанка еще где-то на 1,5-2% в перспективе 3-5 лет вы кладете это снижение себе в карман те же самые 3-5% и того получается доходность в районе 10-12%. Плюс э, налоговая стратегия, э, 13% суммы 400 тысяч рублей ежегодно можно получить, то есть это получается порядка 20% можно получить. Инструменты надежные, инструменты достаточные в большинстве своем для обеспечения стабильности финансовой, э, то есть ну, консервативные надежные инструменты, да, то есть то, что можно получать непосредственно от государства. Из чего формируются доходы, то есть, чтобы еще раз было некие такие по полочкам, из чего формируется доход в депозитах. Во-первых, доход – это фиксированный процент на коротком сроке. То есть, вы приходите оформлять банковский депозит, у вас есть заранее оговоренный процент, который получаете. Помимо всего прочего, при окончании срока банк может в одностороннем порядке изменить ставку процента. И, ну, Это минус некий такой, да? но основной доход – это процент. И также реинвестирование процентов, да, то есть если вклады идут с капитализацией, проценты начисляются допустим ежемесячно, то реинвестированные проценты тоже образуют доход. А в чем образуется договор в облигациях? Во-первых, это фиксированный процент на длительном сроке, то есть я еще раз акцентирую внимание, что на сроке 3-5 лет в надежных облигациях типа Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка или ОФЗ, можно получать доходность в районе 7-8% и зафиксировать для себя эту доходность минимум на 3 года. Если мы будем смотреть в дюрацию, как мы говорили, надежно, доходно, то есть мы смотрим в дюрацию, в срок размещения облигаций, в этом случае нужно понимать, что мы будем получать еще более высокую прибыль. То есть там в районе 8-9% вполне реально сделать. Соответственно, а, облигация может как расти, так и падать. И, и на этом тоже можно зарабатывать, то есть на росте самой цены облигации тела. То есть это все равно, что вы положили э, на депозит там, 1 миллион рублей, и у вас вот этот вот, миллион рублей может как увеличиться, так и уменьшиться. Вот облигации, они как раз таки тело инвестированное, оно у, может двигаться или расти, или ужиматься. И на этом тоже можно зарабатывать, потому что облигации также можно а, шортить, да, то есть, а, зарабатывать на падение. Опять-таки, это движение, соответственно, можно зарабатывать гарантированный купон, можно зарабатывать на движение. Можно зарабатывать на реинвестировании процентов, соответственно, опять-таки, купон выплачивается там или раз в год, или раз в полгода, то его тоже можно инвестировать в облигации и относительно небольшая сумма. То есть, в принципе, облигации можно купить, рублевые облигации, они стоят там от 1000 рублей, это может сделать каждый. И, соответственно, начать накопление капитала можно начинать с покупки облигаций. Плюс возмещение НДФЛ по индивидуальному инвестиционному счету тоже можно рассматривать как некие заработанные деньги то есть каждый год люди которые имеют официальный доход 400 тысяч рублей они могут возместить ДФЛ в размере 52 тысячи рублей то есть это дополнительная доходность которую вы получаете при прочих равных условиях